Привет, меня зовут Анна Алферова и я хочу показать в этом видео, как я укрепляю ногтевую пластину акриловой пудрой. Предварительно я сделала маникюр в комбинированной технике и в дальнейшем планирую покрывать максимально близко к кутикуле. У меня на канале есть подробное видео, как покрывать близко к кутикуле и как делать комбинированный маникюр, смотрите плейлист и перед тем, как укреплять ногти, я их обезжириваю. Наношу дегидратор, который не только позволит обезжирить дополнительно верхние слои ногтевой пластины, он также приподнимет чешуйки. После такого дегидратора ноготочки выглядят немножко побелевшие. Далее наношу бескислотный праймер. Кстати, бескислотный праймер это условное название. В них допустима метаакриловая кислота до 5%. Итак, наношу на часть ногтевой пластины, а именно на половину или на треть, ближе к свободному краю. Дальнейшее действие. Наношу очень тонко каучуковую базу. Вы можете наносить любое базовое покрытие, главное без выравнивания, без дополнительных капель, очень тонко. Базовое покрытие не довожу до кутикулы, оставляю небольшое расстояние, около миллиметра. Запечатываю торцы, поскольку таким образом покрытие будет держаться лучше на моих коротких ногтях. Теперь наступает время акриловой пудры. У меня пудра компании бренда IBD, это американский бренд, очень нежная, мелко дисперсная. Наношу ее на ногти, обсыпаю ноготок, стряхиваю излишнее. Далее полимеризую этот слой. Запомните, нет смысла посыпать акриловой пудрой, если первый слой базы вы нанесли и заполимеризовали без акриловой пудры. Смысл посыпания акрилом – изменить молекулярную решетку базы, Сделать ее более эластичной и увеличить адгезию, то есть сцепку с ногтевой пластиной. Теперь необходимо очень тщательно смести оставшуюся пудру, которая не пропиталась в слой базы. Я это делаю в начале средней мягкости щеткой, в дальнейшем сметаю еще более жесткой. Почему это важно? В дальнейшем вы будете покрывать базой, светом, и э, пудра акриловая ни в коем случае не должна попасть в ваши баночки, иначе в них начнется процесс полимеризации, и материал будет испорчен. Потом с помощью смоченной смоченного обезжиривателя и палочки полностью вытираю остатки пудры, которые могли попасть под кутикулу, в синусы возле боковых валиков еще раз для гарантии чтобы ни одной частички не осталось на ногте перед покрытием чтобы гель-лак лег ровно я рекомендую на данном этапе нанести слой базы выравнивая ногтевую пластину на этом этапе вы можете создать архитектуру укрепляющую и потом нанести же цвет. Если припудренный ноготок не покрыть базой перед цветным покрытием, то гель-лак будет впитываться в бархатистую структуру акриловой пудры, которая заполимеризовалась с первым слоем и у вас будут неровности в покрытии огрехи. А Теперь наношу цветное покрытие максимально близко к кутикуле. Оно ложится на выровненный слой базы легко, ровно, гладко. И теперь мне будет легко покрыть ноготочек даже в один слой. Если вдруг я гель-лаком касаюсь кожи, я обычно вытираю такие огрехи кисточкой, смоченной в обезжиривателе через салфетку. Итак, если вам понравилось мое видео, было интересно и информативно, напишите мне в комментариях. Это смотивирует меня в дальнейшем показывать еще больше полезной для вас информации.